Сколько время? Привет, ребята. 7-20. Ой, ой как все так. хорошо. А, нет, сегодня выходные. Тьмём еды. Минуты, что Адрия, надо Алё, надо позвонить. Алло, Алло, да. Школу? Школу надо а сегодня Скоро суббота. Педагол. Ой, сегодня, сегодня, сегодня четверг. Скажите, я скоро приду. Педагога как так? да, да, да. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Что? И, Что? И, новый учитель. О, вы классная. Да. Раз, два, три. Так, Я сейчас а. проведу а. доскональный отчет. Какой Раз, Четыре. 4... Вы точно не это са, самочка? самочкой? пять. Где же а -а -а свой? вы меня забыли. А-а-а, Адриан 16... опаздывает немного. а да, извиняюсь. а а извиняюсь, заметил. Abuse. Так, Адриан опаздывает, ну и все, наказан. Да не забудьте, да, он скоро будет. Нет, через этого момента у ваш новый крас... крас... красный руководитель. Красный. Для начала. А-а-а. А-а-а, вот он и пришел. О, Адриан упал, бедный. Не вытыкайся, мальчик. <сор <snowman> <сорк> наказан. Не садись. Дэй, э -э, так, Адриан. Сейчас сей? тест. Все садятся Фу -фу. по одному. Быстро. Пять секунд вам, чтобы все по одному. Пять секунд. Адриан, а -а привет. Привет. Так, а мои тибетест, тибетест, тибетест, тибетест, тибетест, тибетест. все. А там портфель. Тебе тест. Тебе тест. На первом месте. Тебе тест. Тебе тест. И тебе тест. Все. А мне... Вы Вы мне... Вы не могли мне... Ты мне забыла эту тему 90. Спасибо. Как долго? Надержи. В, вы забыли. Надержать. У меня, это, как... У меня очень Стоп. много тестов. 3 минуты. Я отойду в столовую. Три Слушка, минуты, чтобы вам вернуть? все это сделать. Портфель! Ты... Портфель верните. Так. Что это за тест? Там мой портфель вообще. -то. Ладно, все, я отошла в столовую я на 3 минуты. Выживон. Приду, соберу задание. Она мне 54 теста дала. Да, она их 64 придумала. Я уже написала. Олег, нет, держи, дарю, Олег. Что такое? Ой, я все нечаянно выбросила. Отдай один, <с пожалуйста. Ждите, мы умрем. Уйдите, ты не влезешь. Давай один тест, О, давай к нам в гости. Быстро, <связать> ты, <связать> что вы что такое такой, такой легкий тест не можете решить, тут же все просто. А, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Б, Хорошо, yeah. так, ладно, проверю, yeah. да. Угу. Угу. Сценки. Я все это я Лука, там два. Тебе 2? тоже два. Хорошо, нам всем старая. двойким. Всем а, бы. Мне, ну, не поставьте не хотя бы старая, Вы а, да, спрятались. Поставьте минус -минус. Пошли, пошли. Так, Адриан, я не все... Нет, все даблю, трикола. Даблю. Трикола. Я три кола. Я все. три кола. Я бы Я ну, ну, здесь, я не сдал с тест, я был? тест не сдал, училка. Тебе, Тебе вызывай, уже заранее два. Я, ты, считаешь, что про... я, что я все аребы отдал. происходит? Я... Кого ты а, а, а, побежала. побежала. Мне надо бежать. А. Я б твою Я проведу. Ой, и все. Иди сюда. Да. Мне пять поставили, мне пять. Там этот. Нет. За то что вы меня никто не замечал. Там у магика сменой. Там дура какая-то крашеная появилась. Беги. Она а нам вообще... что должно быть много. Она всех в розовых превращает. Класс. Сейчас спрятать. Ой, привет. Иди. Пасаися. Кто? Кто? Да, я, я, я тут спрячусь. Ты кто? Я Адриан. А мы обязательно. Я Флинди. Это что за чупакавы? Я Аля. Я Аля. Ну. Вы... Почему? Почему я выше вас? А, помогите! Беги. помогите. Бегите. Да. И и до... поставимся от телефикдок. Где настоящий? <связываю> Адриан, так, Адриан, ваш... Адриан, Адриан ты... алло. Она настоящая. Адриан, Адриан, Адриан, алло. Алло, и что и алло. происходит? Что, что случилось? Какая-то девка стреляет из своей руки и превращает себя в... Вас в нее? Да. Так, хорошо. Не бойтесь, да, дорогие, порядка. у нас все это. станете и будете Филиппу. видеть Филиппу. только меня. Филиппу. Черепашка, спасайся. Как Открой. нам выжить? Я не открою. Одно или А если поплыли? Мне не нравится. Такс. Ну Такс. что, Филипу, кролик, можно забрать домой. в талисман? А, а ролик. Мне нужно Ой, срочно да. как-то попасть в дырак, а, а не а, а так, что случилось? Ну, я, я не важно, кто я. Воссоздание. Воссоздание. Я тут не вынесу, да? Чего нибудь <плес> Ой, а, так. Я настоящий кролик. Беги, скорее. Что происходит? Почему их так Тут много? Нет, не, рефлектор. Рефлектор ушла. Ну, чего ты не превращаешься, Ты мальчик недоделанный. Не Ёлки-палки. Не... У Осталось нас разник. Если что, да есть позитон. У меня есть. Отстойте. Тишка дала. Ну, лучше я домой пойду. Тебя чтобы... из через щит пробьют, я тебе говорю. Беги. Бегу! Я коронавский, там его Надо бежать, Ой, не помешай. Я сейчас... Значит, мальчик, так, сходить. мне нужно срочно бежать, добежать до школы. Беги! Какой камень. камешка? Беги! Не, не, беги. Ой, юбки, мать. Беги. не знаю, расторожно. кто ты вообще такой, беги! Я рефлектор. рефлекта. Покачи, покачи, Mm -hmm. Нет, беги, аксалота mm -hmm. Что это такое? Так возьмем Ой. другое. Привет, Карапасик. А когда ты бежишь? Лак. Карапас, беги. Ну, да. другие герои, Под пока высоты. тебя убьют. Да гений, мис, ты герой не ну, сможет, потому не что да, да. Мне понадобится Бак, Меня да. могли попасть, но если мистер я. Бак мог, и... Мистер Бак и еще. Мистер Бак и влияние. Я мистер. Мистер Кот. Бак и Марф... еще кто-то. Марфоза. Так, Марфоза. Отлично. Я Отлично. Я использовал Марфоза. Роли Калем. Ты больше не сможешь, да? Трансформируется, потому что твой талисман исчез из-за костюма. Из-за этого. Понятно. Но ну, а те, в кого попали. Первый раз, когда они меня. были людьми, можете Котик. трансформироваться. Котик! Кот! Кот! Я зовут Мистер Кот! Кот! А. Мистер Кот! Нет, не Привет. Как ты думаешь, по мне попали? Я знаю, твою личность. Да. у меня осталось на Сила камня попугая дает мне морфозу, к его я могу превратиться. Как они будут попадать по тому, по кому знают? Да. Ну, не знают? Не знаю. Сила у меня не помешала бы. Поэтому... Нужно что-то придумать. Смотри, что у меня. Так, тихо, она тут. Нет, кот отрезает. Ты не то использовал. Ага. Будь она была там только что. Быстрее, быстрее. На-на-на-на-на-на-на-на. Привет. Отлично. Ты что, ты же по мне уже попала. В какой-то случае для инерции. Замаскировался, да? Как я мог замаскироваться? Просто сила во мне еще пылает. Пока не знаю. Сыр! Мы можем ее отвлечь, Я мастер-код. Покрепись. Мастер-код? Эй! ты же был код. Моя мастер-код. Вс. Так. Надо ее запутать. Надо для начала узнать, с кого вселилась Акума. Ой, нет, нужно скрыться. А, привет. привет. Так, что случилось? С кого вселилась Акума? Рассказывайте. Какого-то чела. Селилась... Или а какого-то дела. Не знаем. Не, не замечали. Она попала и сразу превратила. У нас были дела всякие. И ладно. М так... В таких ситуациях да, да. обычно мистер Баг дает людям талисман, но и в не с ним. Так, потому что вы не сможете использовать свои силы, наверное, или можете. Так, Я не знаю, по крайней мере, по тем, кто попали уже в образе героя, то тогда им не сладко сдалось. Но если человек... Вылож... не попали в образе героев, может... Кстати, и... возможно, возможно, если вам даст кто-то... Так, ты что здесь ходишь? Туда не надо ходить. Да. Бежим! А. А -а -а. Да. мне пора Мы... забрать его, талисман. Да, а, давай, дачница. Ты Он не можешь что, тебя... его забрать. Что, Он, пропал. Он пропал. Он пропал. Да, как ты попала в меня? Ха. Теперь ты не получишь талисман. Алло, как там тебя, не знаю, кто... повезло тебе? Позвать и очень попал. сильно повезло. Так, есть yes, кто попал в ловушку? Кому нужно помочь? Не знаю, страшно. Она попала по коту. Надо если что ты попала, то как бы ты попала. Да, попала бы ты попала. Попадай. Попадай. Попадай. Попадай. Попадай. Попадай. Вы уже... как так. Итак, mm. супергерои, если вы не отдадите мне талисманы, то я весь в город на <сос ruim> эти рефлекты. А мы ему я раз. снова. Три! Вперед. <соснут> ну ладно, пока все это я не буду делать. Это что за фигня? Так, где рефлекта? А вы а ну, найдите ну, сначала меня. Я не, не знаю, на, где репликты. Я мой возле твоего дома. О, почему? Ну, Я там. не вижу ее. Почему ты похожа где на реплик? У палки, что, что это за грусть? У меня костюм такой же, наверное. Идите почти. возле катка, люди. Идем к катку. Извините, да. вообще не Повторяю еще один раз, если вы не дадите талисманы, здесь мы идем. Зайзарь! Аля. Да. Аля. Да. Сюда иди. Ай! я проблемы со слухом имеются! Что происходит? Что это за барьер? Лагни. Надо туда быстрее. Быстрее. Эта штука... -э -э э -э <questa>. şey так, не используй, Что за еще за не могу, Надо зайти в барьеры, балбесы. Мы заходим. рядом, с Барьеры, Привет. На следующем эта я не Пусть знаю, кто это. терминатор. Это... Я не знаю. Точнее, она увеличилась. Эй, Рефлекта, ты там? А если я попаду по ней Она не слышит. Там, О, вы все там внизу? Видите, как вам мой сэнти Сенсомонстр? Да, Сенсомонстр. Итак, делаю Что вам одно условие. Почему Сенсомонстр такой огроменный? А, а mm. тебе так и все и сказать. Делаю одно отсло. или вы отдаете а себе А хотя бы зовут Сенсомонстра. Рифликдол. Рифликдол. Это ну, типа ладно. как валидол, но рифликдол? Ну ладно. Ну ты... всё, ты. Умник. Умник, да. Сказать, вообще. Итак, ну, если вы не отдаёте талисманы, то я превращу весь город в, рефле э, в рефлекты. И все будут видеть только меня. Ты не можешь превратить всех, потому что ты можешь стрелять только своей рукой. Я не понимаю, зачем а? тебе а? тупой синтимон. Точно! Угу. Думаю, надо, если вы не хотите, думаю, Помоги. надо начинать если отчёт. А если щит используешь до трёх? Один. Мы тебе... А да, да, Дим, стой, стой, стой. Да, да, да. Стой, ты, да. Да. да. А где там вакуума у Ну да, хотя что, что, бы что? перед проигрышем узнать. Ничего не слышу. Короче, скажи просто и легко. У вас время уже вышло на ваши уговаривания. А, если сейчас? А, ну, а, Ай, парни, свою Нет. машину. Что Ах делать? Как ходить? Ребята, что ну, нам? Да, да. Облик? Капец. ужасный облик. Ужасный облик. Как ты по этих улубудцам ходишь? Учитель, <с> одити <с> на кофе. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Решить Надо разрушить его раз. топориком. Да не бесполезно. Нет, нет, нет, не рушь. Вы тебя а не сможете она... расформироваться. Вдруг Правда? она на меня уходит. Да. Правда. Действительно. Действительно, мы не знали. Не забывай в смысле. А тебе больше скажу. А теперь поговорим. Давай, используй да. свою куклу. Ты потеряешь все. Мой талисман, который нужен Ризалису. Все? И у меня... И у меня еще одно к тебе, маленькое Дениальный освоение. Ты как? уже ничего не сделаешь. Это шах и мат. Если тебе нужен мой талисман, ты это не используешь. Молчать всем. А ты я повторно сделаю. Если я талисман? Нужно... А тебе нужен мой ну, талисман. Ну, ты потеряешь а ты ты... тебе повторно делать? Хм. Ну вон, свою жаловушку. Я, правда, тебе все лутены перемерила. Ну ладно. Я подумал. Да свободный у меня есть Вопросик а себе... а, ты... а, э... как ты э, как ты трансформировался если бы ты, ты был ар аром алё я д трансформировался до того так ладно интересно так пойду помогу ему дракон м -м -м. не буду применять дракон помочь м -м. мне не хотите добраться до вас ну Ой, давай помогу, помогу. ай она уничтожила талисман. Ах ты... Так, так Кочи падка. А, она теперь... Уничтожила она уничтожила. а теперь... А теперь... Да. А теперь... Да. Что тебе там хрезали, скажет. Мы даже... Да, погладываю погладываю, так, О, мой родненький талисман. Она изгналась. Но МОК еще не изгнался. Изгналась Акума да. только. Надо изгонять АМОК. Так. А где Амок? Что случилось? А я ну, не что? знаю. Здесь это телефон телепомье. Так, на тебе. Должен на тебе. Быть, должен вернуть такое, что, чем я думаю. Да. Дракон. Да. Ой, елки-палки. Держим. Привет. Теперь выключаюсь. Так. А с... почему, когда ты трансформируешься, а... у тебя костюм не меняется? Ну, это так. Вообще, формально. Так. Привет. Друг. Когти. Используя вот это. Же. Катаклизм. Я не знаю, что мне делать. На этих, кстати, выходим, не работает. Только лишь ждать. Лети, маленькая перышка. Лети, маленькая вавочка. Чудесный... Мистер Бак. У нас перенесло, когда использовал чудесный мистер Бак. Так, у меня осталось три минуты, так что... Привет. Что произошло? Почему не в тебя или меня просто никто не замечал и все. Ну Бедно. все, конечно, останься своими делами. На всех. Я... А нет. Не волнуйся. Раз за разом все заняты своими Аррица, делами. делами ты говори. Говори. Так, ты мне а, тоже. тоже а, надо поговорить. Девайзер, да, я, я просто говорю всем. Привет. Плаг что принес давай. А меня никто даже не замечал. Плаг а знает где Богу я живу. Ну ладно, я пойду. Хорошо. Все получилось, Это давайте все уходим. Так, так. Жду, жду, Ладно, сейчас мне нужно кое-что сделать. Я... Так, так, плак, придолжим принести снимать. талисман. Дики, дитрансформация. О, О, так. Ух, трансф... Привет, плак. Давай талисман. На. Че? Тест. Все, плак, прямся. Ой, все мне капец. Как же не хочется встречаться с этим городом? Опасно. Это, это Тут тест. Вот так вот. Мне Ищи, ближе, это мне лучше. Не очень делал. мне капец, видно, отмахниться Город, Боясь. я хочу сделать Боясь. заявление. А, ты, там? а, это, а, это да. Только попробую опять улететь. Алья и а? Что Алья? происходит? О, Боже, что на... это с ним? Вали быстрее. Я, Я, Я просто уезжаю в другой город. Да, вот так Мы с тобой впервые встретились и приехали к... Вот этим, я точно помню. помню, Аля. Я-то с тобой должен пора. попрощаться. Это точно меня с тобой тоже пытались освести. Вот, у меня был друг такой, конечно диво, только я не помню, не Ты вообще не помнишь, что было в прошлом. Это... Я, М -м -м. Кстати, я не помню, какой-то если, если что, в доме Маринет будет жить один новый человек. Он недавно. Да что ж у меня... Он это скоро хорошо. приедет через как ну, как Аля. Я... Так, еще есть... так.